Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео я покажу, каким образом за 2 минуты можно найти реквизиты любого суда и рассчитать размер госпошлины для оплаты искового заявления по имущественному спору. В частности, например, по разделу имущества. Итак, вам необходимо перейти на сайт суд.рф.ру. В адресной строке вы видите название данного сайта. Выбрать вкладку «Федеральные суды общей юрисдикции». И указать наименование суда, в которое вы планируете подавать исковое заявление. Переходим в полученные результаты. И нас интересует официальный сайт суда. Переходим на него. Так, мы находимся на сайте Краснофлотского районного суда. Здесь нас интересует первый калькулятор госпошлины. Кликаем на калькулятор. Опускаемся вниз. Итак, мы будем подавать исковое заявление, поэтому ставим галочку после цифры 1. Далее нам необходимо выбрать одно из двух. Либо мы подаем исковое заявление имущественного характера неподлежащего оценке, либо имущественного характера подлежащего оценке. Мы будем подавать исковое заявление имущественного характера подлежащего оценки. Именно к такой категории относятся дела о разделе совместно нажитого имущества. Далее здесь необходимо ввести общую сумму исковых требований, которые получились у вас по расчетам. это будет 350 тысяч рублей. Итого сумма госпошины составит 6700 рублей. Если сумма иска другая, соответственно, пусть это будет миллион рублей, то сумма иска будет 13200. Именно такую сумму нужно оплатить в виде госпошлина для подачи искового заявления. Как узнать реквизиты, на которые нужно производить платеж? Переходим в справочную информацию, опускаемся вниз и кликаем «Госпошлина». Опять опускаемся вниз и видим «Государственная пошлина по делам рассматриваем в судах общей юрисдикции». Это государственная пошлина, которая оплачивается за подачу искового заявления именно конкретно в Краснофлотский Районный суд. И в заключение одно маленькое уточнение. Не на всех сайтах судов имеется такой калькулятор расчета госпошлины. Поэтому если в тот суд, в который вы подходите подавать исковое заявление отсутствует данный калькулятор, вы можете воспользоваться калькулятором на сайте любого суда, в том числе и Краснофонского районного суда города Хабаровска. Реквизиты для оплаты госпошлины, которые вы рассчитаете на основе калькулятора, нужно искать именно на сайте того суда, в который вы будете подавать исковое заявление. Как правило, реквизиты госпошлины находятся в справочной информации на сайте суда, куда вы будете подавать свое исковое заявление. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Рудых. Увидимся в следующем видео.